Эй, психологи, единственное постоянство в жизни – это перемены. Это касается и вашего психического здоровья. У вас будут как хорошие дни, так и плохие. И это обычный ход вещей. Также часто происходят тонкие сдвиги, которые вы можете не сразу заметить. Таким образом, хотя вы не можете просто оставаться лучше в статическом состоянии, это также означает, что вы не просто останетесь лежать. И давайте постараемся держать все эти простое под контролем, умея распознавать признаки борьбы. Вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, вы испытываете ухудшение работы мозга. Это может быть сложно, потому что ваш мозг является вашим командным центром и тем самым органом, который используется для распознавания других знаков. Так что этот знак требует хорошего самосознания и умения смотреть на себя со стороны. Многие из нас не привыкли делать это, но это хорошая практика, поскольку ее можно применять и для решения других проблем с психическим здоровьем. Когда вы научитесь мысленно отвлекаться от себя и наблюдать за собой, вы можете замечать поведение и действия, которые не являются для вас нормой. Признаки включают более частое отвлечение внимания, постоянное пребывание в мозговом тумане. И вы применяете логические решения, например, я уверен, что чизбургер все исправит. Их легко списать на мимолетные промахи. На этой неделе будет большой обзор, поэтому я, например, не выспался, и уверен, что вы можете быть правы. Однако, может быть, не стоит полностью отмахиваться от этого так как этого уже достаточно, чтобы теперь вы сделали шаг, чтобы понаблюдать за собой со стороны. Примите к сведению, даже если это физические заметки, которые помогут вам вспомнить, поскольку они также могут быть тонкими признаками того, что ваше психическое состояние сползает по скользкому склону. Во-вторых, вы изолируете себя от других. Замечали ли вы, что ваше счастливое времяпрепровождение в одиночестве становится все более привычным 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а не просто расслабляющим завершением дня или случайными выходными с книгой? Опять же, это больше, чем обычно? Изоляция себя – это больше, чем социальная дистанция. Социальная изоляция – это следующий уровень, на котором вы прикладываете активные усилия, чтобы избегать других людей. Они просто, нет, устали от тяжелой недели, поскольку сейчас вы создаете методы и планы с целью выдачи человеческой социальной активности. Когда дело доходит до этого момента, вы намеренно маргинализируете себя. Сама маргинализация может привести к фобии. В этом случае мы рекомендуем вам обратиться к профессионалу, если вам нужна помощь. Когда проблема связана с вашим психическим здоровьем, это скорее состояние страдания в тишине, чувство раздражения и усталости от необходимости притворяться счастливым, когда вы выходите из дома. Вы также обнаружите, что потеряли интерес к крайне приятным вещам. В-третьих, у вас мало энергии. Ага, низкая энергия является признаком. Однако, чтобы сделать это знаком, это происходит часто или постоянно. Причина в том, что хотя вы и не занимаетесь кроссфитом в десятиборье, марафоне, внутренне вы точно занимаетесь. Ваши эмоции и чувства находятся в некотором смятении, и вы мысленно играете в судью, посредника и внутреннего советника, чтобы держать себя в руках. Хотя до совпадения утомляемости и психических расстройств сих пор не обнаружено нельзя отрицать утомляемость. Мы понимаем, что такое истощение, а также решение жизненных проблем в конечном итоге истощают. И может быть очень сложно понять, связано ли это с психическим здоровьем или нет. Поэтому обратитесь к профессионалу за четким, медицинской точки зрения мнением и соответствующим лечением. Вы заслуживаете ощущения 3D, а не 2D и номер 4 «Ты действительно не чувствуешь себя собой». Это немного абстрактный признак, которому трудно дать конкретное описание. Одно из описаний состоит в том, что вы сим-карта, ожидающая следующей задачи, которая будет назначена внешней силой, а затем понимаете, что вы также являетесь внешней силой. Но сила внезапно потеряла связь с элементами управления. Таким образом, вы не можете контролировать сим-карту. Вы испытываете эпизоды так называемой деперсонализации или дереализации. Это диссоциативное чувство, когда что-то не так, и вы чувствуете, что путешествуете в своем собственном теле. И это происходит чаще, чем обычно. Возможно, вы слишком погрязли в собственных мыслях, но также легко можете увлечься волной эмоций, сомнений и негативных мыслей, да так, что забудете, кто вы есть. Итак, что вы делаете, когда чувствуете, что невольно уплываете? Найдите что-то осязаемое и прочное, что укрепит вас там, где вы находитесь. Это может быть ощущение льда в ваших руках, прослушивание вашего дыхания, в основном все, что помогает вам вернуться в свое физическое существо. Однако, как только вы приземлились, найдите минутку, сделайте глубокий, наполняющий душу вдох и подведите итоги. Это нормально быть немного взволнованным, не зная, где вы находитесь. Как и в случае со всеми нашими информационными битами, мы очень рады, что вы смотрите и учитесь. В то же время, пожалуйста, не верьте нам на слово во всем. Там есть очень квалифицированные специалисты, которые могут дать надлежащее руководство. Мы определенно здесь не для того, чтобы занять их место. Если вы узнаете какой-либо из этих симптомов, не стесняйтесь комментировать, делиться или даже задавать дополнительные вопросы. Мы поймаем вас в следующем видео. Берегите себя, оставайтесь в безопасности с такой огромной любовью к тебе. Супер спасибо!